Здравствуйте, друзья! Сегодня я представляю вам очередного малыша. Старый, древний 486 ноутбук марки Илуфа. Вот родной блок питания. Сейчас покажу. Вот его модель, чтобы было видно. Блок питания откладываем в сторону. Вот сам ноутбук. Как видите в закрытом виде панелька информационная сзади, петли накладки на петли одна утеряна, но петли вроде держат еще. Так, осмотрим вокруг, так вот шильдик, так что мы видим, ну здесь похоже аккумулятора нет без аккумулятора. Сейчас покажу вам этикеточку. Вот этикетка. Вот так она лучше читается. Вот так вот. Ну О. Вот так вот. Так здесь, скорее всего, жесткий диск. Здесь память. Да, точно. Вот память. Сейчас покажу, какая память. Ну, я сфотографирую и помещу отдельно. Вот, крышечка закрывается. Так, с этой стороны дверка открывается на пружиночке, на замочке. Красиво. PCMCI. PCMCI, что нам ноутбук подарит? 486 это скорее всего модем. Да, он и есть факс модем. PCMCI. Вот такой вот. Вставляем обратно. Так, замочек целый. Сзади еще одна крышечка. Тоже замочек целый. ЛПТ, ком, видео внешне и клавиатура мышь. Или клавиатуру, или мышку можно внешне подключать. Так, корпус вот здесь был удар, видно. Сейчас покажу. Корпус треснут. Но я покажу, как склеить его. Так, и с этой стороны флопик трехдюймовый. Все. Вот и весь ноутбук. А вот еще что... А, ну это флопик вынимается. Итак, приступим. Берем нашу любимую отверточку. Такой вот наборчик. И приступаем. Вот такие вот винтики родные еще. Да, садисты, конечно, собирали его. Видите, какими винтами закручены. Надо брать силовую откладку. Четверкой винтом закрутили. Ну, в те времена была проблема европейские винты найти. Вот и возвращались кто как мог. Так, а здесь закрутили и сорвали даже. сейчас. Мочится вынимать его. Такие сорванные винты. Вот так вот. Сейчас покажу, как делается резкость. на виду. Вот так вот. Подсовываем что-то острое. Навстречу откручивания. И крутим, вдавливая. Вот. Все пошло. Вот, открутили второй винтик, снимаем крышечку. Крышечка целая, жесткого диска. Все аккуратненько. Так, ее на помывку. Так, аккуратно отстегиваем шлейф. Сейчас смотрим, что у нас. Вот какой хитрый интерфейсик. А, покачиваю, вот так вот, покачиваю. Только держите за разъем, не за шлейф. Вот все. И покачиваю. Именно за разъем. За разъем понимаем, жесткий диск. Так, смотрим, что за жесткий диск у нас. Вот моделька. Так, резинку эту можно отклеить, как я понял, потому что, видно, диск толстый стоял. Поставили более современный диск-драйв. Не пойму, чей он даже. 815 мегабайт. МК-0803 МАТ. Мат. Такой вот и даешь жесткий диск. Ташипа. Вот ташиба, правильно. Все. Диск откладываем в сторонку. Так, посмотрим. А, все правильно. Видите, какой широкий? Можно сюда толстый диск было вставлять. Видно, замененный диск. Продолжаем. Здесь у нас винтиков уже нет, они тут здесь есть, вот он, этот родной, вот эти два тоже родные. эти два родные но разные тоже не родные видно крутили тем что было под рукой повторяю в те времена конечно европейские винты была проблема достать а здесь вообще от жесткого диска со звездочкой и с шестигранником что-то но это подберем сейчас не проблема Так, звездочки, звездочки. Маленькая. Побольше надо. Вот она. родная, Называется звездочка. Сейчас покажу как. Вот так вот. W ноль что ли? А не нет Т восемь H или M H кажется Так хорошо откручивается но не вынимается видно там что-то сломано стойка наверное. Короче, сейчас покажу, какая память. Вот наша память. Сейчас, чтобы читалось название, сделаем. Так. Сейчас посмотрим. Через увеличительное стекло значит микросхема восемьдесят один, семнадцать восемьсот а шестидесятка Пфтн так девяносто седьмой год. Девяносто седьмой год. Здесь вот что. Закрашено чем-то. Техно... Технологии. Технологии. Технологии. Мемори-карт технологии. Написано значочек. Вот. Так. Mimicard Technology 8F4743.1 Потом посмотрим в интернете, что это и сколько. Так. Здесь все Винты. Винтовку накрутили. Нерадных. Опять. С помощью подцепа. Ну, как, как она? А, она похоже вот так вынимается. Вот таким образом. О! Это замочек для флопика. Вот такой вот формочки. Вот. Сейчас покажу Видите? Вот так вот сдвигается там прорезь. Помывку. Так, теперь флопик надо как-то вынуть, но похоже вот этот винт наверное, не держит. Так, ну-ка, а под ножками у нас есть что-нибудь? Под ножками у нас... Сейчас проверим. Да нет, подножки у нас ничего нет. На них, наверное, надо все-таки оторвать, потому что они самодельные. Да, ножки самодельные, вырезаны из пластика. Ценности не представляют. Я их оторву, резиновые приспособлю. Ребят. Так, здесь больше винтов нет. Сзади смотрим. Так, здесь материнка. Сбоку а, катонка вставлена. Все по-русски сделано. Так, писемся. Модем понимаем. Открываем. Открываем мониторчик. Смотрим. Так, нет. его надо половинить. Здесь защелок для снятия кровят нет. Хотя есть. Вот она. Вот они замочки. Вот. Так, вот, снимаем. То есть вот эти замочки к центру, и клавиатурка наша поднимается. Поднимается. Здесь вот два разъемчика с подъемными фиксаторами. Очень легко извлекаются. Поднимаем фиксаторы вверх. Эх, пищалочка здесь немножко мешает, но тоненькая цепочка. Вот все. Вот все. Вот такая клавиатура. Вот модель нашей клавиатуры. Смотрим. Как всегда крыш ногами. Ну понятно. А вот, наверное, вот, наверное, кот ее. Россия. ФДР7. Ух ты. Для России делалось. Так, и здесь мы видим ради... переходник на радиатор. Наклеечка. Теплопроводная. Так, а вот и наш процессор увидели. Сразу смотрим на процессор и радуемся. Очень хороший и очень редкий процессор CYRIX. CX486DX2V66. Вот такой вот CYRIX у нас стоит. Так, теперь надо соединить флопик. Хотя сначала, наверное, надо разобраться с монитором. Вот здесь разъемчик мониторный. Он обычный жесткий разъем. Его, покачивая с двух сторон, вынимаем. Вынимаем сейчас. зацепились с одной, зацепились другой, покачивая, надо видеть, вот, сейчас, вот, вот разъем монитора наш, это лучше, чем плоский шлейф, вот так, вот так, Теперь флопик опять поднимаем с одной стороны, с другой. Самое главное не проткнуть его. Вот, подняли. Здесь поднимается не, рам... не рамочка, а весь корпус разъема. Сейчас я вам покажу. Вот видите, здесь не рамочка, а весь корпус разъема. Вот этот вот, по всей высоте. Вот он, широкий. Вот видите, вот он поднимается. И только потом вынимаем шлейф. Берем лопаточку. Берем лопаточку и аккуратно лопаточкой подсовываем под весь шлейф. И вынимаем его. Вот. вот наш шлейфик аккуратненький, красивенький. Так, что здесь видим? Это, наверное, биосы, клавиатурный, системный, 4023. Это мониторный разъемчик. Вот я вам показывала уже, вот поближе посмотрим. Вот он. Вот он. Так, тут еще есть два разъемчика, подлезем их вынем. Вот они, вот и вот. Так, но ну сначала надо все-таки снять рамку верхнюю. Сейчас будем разбираться. Куча наклеек. Сейчас Кому интересно, прочитает, может что-то узнает из этого. Вот так вот покажу, чтоб не кверх ногами. Вот, можете прочитать, что за наклейки. Мадерин Тайвань. Это извините кверх ногами. Так. Так, и начинаем половинный корпус. Смотрим, как он половинется. А легко, очень легко, очень легко здесь посредине где-то есть. Все, сейчас сделаем. Вот здесь вот защелочка. Вот здесь вот на передней панельке. Вот все. Вот они, видны прям. сняли вот мы располовинили наш ноутбук вот значит чтобы его окончательно располовинить отделить от монитора значит отключаем подсветку вот инвертор видите где Инвертор, ну, объявление прикреплен не в матрице а вот здесь вот на плате то есть отключаем инвертор так, и отключаем. Вот он. Видео. Все, этот сам скачил. Сейчас я покажу, сколько разъемов всего. Так, материнку ставим сюда. Вот. Значит, от дисплея отходит следующие разъемы. Один видеоразъем. Это видно какие-то служебные. Сейчас поближе покажу. Вот. А резкость ведется или нет? Нет, не хочет что-то наводить резкость. О, вот. Вот разъемчик. Эх. Ладно, не буду дергаться. Вот два разъемчика. Вот два разъемчика. И, соответственно, от инвертора вот на подсветочку ламп. Вот они. Все, то есть 4 разъема. Откладываем дисплей в сторону и продолжим заниматься системным блоком, так скажем. Так, что, вытарисаем то, что здесь кусочки корпуса, это все будет клеиться, складываем их отдельно, это все не пропадет. Методику склейки я покажу вам отдельно потом. Так, смотрим трекбол. Кнопочки. Так. Ну, давайте, все равно надо разбирать полностью. Давайте сначала снимем инвертор. наверху проще всего его снять. Вот, один винтик. Вот Вот такой вот винтик показываю. Так, вот сняли его. Надо только отстыковать разъемчики. Сколько их смотрим? А, Разъемчик один. Но здесь детальки, обратите внимание, детальки высокие на плате. Надо сначала все-таки отстыковать разъемчик, только не нити за провода. Вот, Лучше взять ковырялочку нашу. И вот за баквинки. Вот так вот. Вытянуть его слегка. Вот. А потом уже можно рукой. Вот и все. Вот. Еще один есть. А, нет, это клей. Пардон. Вот здесь вот трансформатор инвертора. Приклеен к корпусу. Так, Хлопик у нас отключен. Он просто так вылезет или нет? Сейчас попробуем. Нет. Что, внутрь снимается? Что? А, нет. Все, нормально. Он экранированный. Видно, экран зацепился. А нет, стоп. Что здесь? Вот. Вот. Его приподнять задницу вместе с пластиковым стаканом он выехал. Вот, видите. Он лежит в пластиковом стакане, при, прикручен к нему. Вот, видите. Вот он прикручен. Все, вот наш лобик здесь экранированный. класс так тоже в сторону так трекбол остался давайте снимем чтобы увидеть материнку что мне интересно ух трекбол родные они длинные так надеюсь ничего не произойдет а, это плата. Вот она, платка. Так, мы ее отключим от кнопочек. Это вот платка чисто с кнопочками. Вот три проводка всего. Вот сюда подходит. Вот сюда три проводка на эту платку. Это платка кнопочек отдельно. А вот наш трекбол. Здесь раз... Опа! Аккуратнее, пожалуйста. Вот такие стоечки. То есть, трекбол бутербродную конструкцию имеет. Вот это вот верхняя плата. Потом стоечки. И нижняя плата с шариком. Так. И здесь уже такой широкий разъемчик. Вот. Вот наш шарик. Вот. Давайте я покажу вам. Порезься. Вот наш шарик. Даже модель можно прочитать. Луи Тэч. Logitech, ло, Lo... а Logitech, Logitech, все понятно, Logitech. Вот модель. Вот тайванский трекбол. Так, все, в сторонку. Что видим под ним? Металлический экран. Так, винтики кладем отдельно. Так, батареечка. Батареечка, кнопочки включения. Так, вот эти кнопочки включения. Вот я показываю две. Вот. Это пластмассовые проставки на них. Они вот так вот раз и снимаются. Вот видите, и там остается только кнопочка. Вот так вот. И здесь соответственно аналогично. Вот. Кнопочка. Так. Материнка тоже на винтиках у нас. Вот раз винтик. Так. И... Два винтика есть. А вот здесь от аккумулятора надо отключить его. Так, а здесь похоже... Вот эти вот радиатор. Вот наш корпус, здесь еще один одна термопрокладка, сейчас посмотрим для чего, так, ну и так, во весь корпус, практически радиатор такой алюминиевый, хотя может медный, но по цвету алюминий. Так, видите, несколько стоечек снова подклеивать будем. Вот так ничего вроде. Все, ничего не трясётся. Так, а теперь рассматриваем нашу материночку. Значит, на 486 Цириксе. То еще куча перемычек, куча перемычек видим. Так, таблички, как ставить перемычки, нет на материнке, ничего не подписано. На переключателях только он off написано. Так. Вот есть модель материнки. Вот номер номер. Пва сорок 2 три м бд. Так аккумулятор цмосовский. Так, максим. МАКС 213ЕЦА и АЙ. Так. С другой стороны слот под память. Слот под память. Так, опти, опти, опти. F82C206. Так, здесь еще встроенная память есть. Вот микросхемки. NPNX AAA4M304G-06. Тоже шестидесятки. Четыре микросхемки. Так. чипс flat панель CRC BIOS CRT BIOS так, а это у нас наверное сопроцессор да? нет нет надо будет посмотреть, что это такое так, что еще здесь ну сейчас я вам покажу, какие микросхемки стоят, чтобы вы могли сами посмотреть, что здесь есть интересного. Пика Пауа тоже сто лет не встречал такое, тоже какая-то обанкротившаяся компания похожая. Так, вот это очень похоже на супропрцессор или процессор, что это такое? Q80C51SL. Посмотрим в интернете. Вот и вся материнка. Такая маленькая, аккуратненькая, красивенькая. Один разъем PCM-Ci. Так, модель нигде не подписана. Ну вот мы видели, больше ничего не подписано. Давайте покажу вот так вот еще, Вот, чтобы надписи выделили, которые на наклейках есть. Так, ну и крупным планом процессор. Так, пробуем располовинить экран. Аккуратненько. Вот видим здесь в щелках от О. Лучше пользоваться ногтем. Это более надежно. Вот. Все, на защелках собран. Аккуратненько. Нижним с этой стороны открыли теперь с этой пробуем так ноготь сначала потом что-то посерьезнее так вот с легким нажимом чтобы защелки не все сломать хотя бы Так. так. Так. Не очень удобно снимать, конечно. Сейчас разберу, покажу вам. В результате всего вот. Матрица остается закрепленной к передней панели к передней рамке задняя крышка чисто на защелках сейчас я виду. веду значит вот два винтика медные втулочки и по бокам вот здесь три защелки здесь три защелки по краям защелки и под, вот на центральной части вот здесь вот три защелки представляет вот, вот. все красивенько что под передние рамки отделить матрицу надо открутить петли от корпуса это утеряна крышечка эту вот так вот чуть-чуть туда давим и снимаем вот так, с щелчком. Вот, сняли. И теперь вот откручиваем вот эти четыре винта. Я их сразу включу на место чтобы они не перепутать потом при монтаже, потому что винты, петель не хочется ставить, не родные. Вот, петли открутили, вот 4 винтика, и все. Вот, наша матрица уже может сниматься. Четыре вот этих винтика теперь. Теперь короче. И вот наша матрица считайте снята. Все. Так, вот это мы зря и сделали, кажется. Так, вот эти четыре длинненьких закручиваем назад. Здесь пружинка и в корпус петли вкручены специально носка. Не будем пружину снимать, потом замучаемся ее ставить на место. Так, это не будем. А ну сейчас логица. Закрутим все-таки. Так и так. То есть, вот эти не надо при разборке откручивать, чтобы петли не испортить. Вот эти вот четыре. Смотрим. Да, вот эти вот лучше. Вот. Вот. Они тоже длинненькие. О, и сразу... Матрица пошла. Все. Вот видите, вот. Все. Так, все. Мы открутили матрицу. Вот она. Снимается. Единственное, мешают эти провода. Что надо делать? Вот здесь в корпус вставлены вот такие пластиковые втулки. Их вынимаем из корпуса. Вот так вот. Вот. И теперь наши провода спокойно вынимаются. Так, сейчас. Так. Только надо вот эту рамку снять тоже. Она у нас тоже, наверное, защелкнута. Вот, точно. Вот, снимаем вот эту красивую платку. Индикация. Вот она. Вот. И теперь свободно вынимаем наши разъемы. все матрица свободно можно вносить вот и наша матрица не забудьте подписаться иногда выкладываю что-то интересное всего доброго спасибо за внимание